Привет, дорогие. меня зовут Тимур, и вы на канале по Ну а сегодня... Дима! И сегодня мы будем с вами выживать в Майнкрафте. Короче, мы засбавнились сразу... прям в бамбуковом лесу. Или как он там называется, я уже не помню. Давай палки делать. Давай. Да, да, да, да, да, да. Все, ребят, мы выживаем. Опа! Ну все, пошлите выживать, мне тут уже такие свои палочки. все, я 16 палок сделал. Да зачем они нам нужны? Как? А дерево это Дима, по-твоему, да, Дима? ну, типа палки, это же дерево ну, логично, я сказал да, уж Дима, с тобой лишь пошутишь пойдем где-нибудь дерево добудем, пошли отсюда все, подожди мне хватит 35 штучек, Тридцать где? 35? Да. Пи -пи -пи. А где ты, Дима? А, кстати, ребята, извините, что так долго пропадал. Да, я, я приболел. Ну да. Это не пайтесь, не коронавирус. Да, да, да. А ты где, Дим? Сзади тебя! Давай иди сюда, Господи. давай там... иди сюда. Вот, вот, давай? вот, смотри, тут дерево есть. Да я вижу. Да, как бы и сзади было дерево. Как бы это джунгли с бамбуком. Вот давай на, то, на тот остров островок, видишь, смотри. О, арбузы, еда, еда, еда. Бери, а я пока поп -поп поплыву на тот остров. Ведь, что, ты офигел? Я не знаю, где его. Телепартнерс ⁇ Ты что, тебе? Ты... Мы, мы не знаем, А мы, кстати, ребята, играем на самые, на сложности, короче. На сложности. Да, можешь можно даже доказать подписчикам. Так, вот, смотрите, настройки. Мы не будем включать там креатив, сегодня. Да, вот. Мы даже останавливать не будем. Вот, сложно, просто будем играть на сложности на сложности. А давай а да? потом в море плавание отплавимся. А, а там может найдем. А может морской храм кстати, найдем Ну да. Нам повезло, потому что бамбуковый... Ну, этот, этот короче, биом, он довольно редкий. Да. Он, он очень редкий, ребят. Это... Ну, не такой, что прям редкий дело. Ну, место вроде реже встречается, я не помню. Ну, мы прям не у нас набамились. Вместе? Да. вместе это вообще другой. Да, нет, мы вместе в, ба в этом... Я понял, что мы вместе тут сразу заспалились. О, я... корова убил. Уж уби уби. две. Да. Давай, короче, я скрафтим кирку. И... Так, и... Давай, короче... И бегу, короче, камень нам добывать. Иди так. мне, давай вот. Давай, может, поводки надо скрафтить. Ну да. Ну, крафтить. Чтоб, ну... Мы ну Кравчес. Так, ребят, поднимаемся. Мы чё... так ты там сам, давай ты сама. Ох, я говорю, сразу. ты что на железо пропустил. Это какой железо, это медь. А там нам нафиг. Господи, извини, я подумал, что это железо. Что ты в Майнкрафте давно не играл? Ну, если честно, да. Мы так долго, хотя один день видео не выпускались. О, а у меня очень долго не улыбались. Ага, две недели. Да ладно, ребят, не беспокойтесь. Сегодня ролик у него обязательно будет. Ну нет? не сегодня, может, завтра, я не знаю. Смотрите, учитесь, как надо паркурить. Сори, учись. Ты аж меня стукнул. Крайф на короче. Ты добывай это, чтобы на лодке На тебе это... Давай мне дерево. -тоies. Ну на. Четыре куска хватит. Десять хватит. Крафте. Чё ты ко мне залез? Мужик какой-то залез ко мне экран. Вот такой. Да было уже крафте. Я не знаю как. А мне нужно еще шить их этих лопатки. Вот тогда я смогу. О, две лодки, отлично. Все. Подожди, сначала я тебе кое-что выкину. Меч. Не только. Спасибо. Спасибо. И еще раз спасибо. Да не за что. Все, поплыли. И... Вот. И последний раз спасибо. Давай, иди за мной. Вот здесь вот поставим, будем долики. А нахрена мы две лодки крафтили, если мы могли в одну залезть оба? Пофиг. Сесть в лодку. Ну тогда бы я бы управлял. Ну ладно, садись ко мне. Да я все уже. Да. Ладно, залезаю. Ко мне залезь. Сейчас. Ты только... возьми эту лодку на всякий случай. Друг мы утонем на этой водке. Она у меня побудет. Ладно? Сесть в лодку. Все, поплыли. Ну вот это бучка. Помнишь что фразу? <смех> Дима, как тебе там сзади? Да нормально Чувствую э, твой под вонючий Да ты охренел, Дима, я тебе... Ну да, под же вонючий Кстати, ну чем-то воняет так, нормально Ну, ничего страшного <смех> Ой, там много... Плыви, там много утопленников Плыви, быстрее, Форест плыви. Да, про я не вижу, у меня залагало У меня мир не прогрузился Немножко, не знаю, у меня прогрузился Приплыли. Куда-то приплыли. Давай, короче, оба много дерева добывать тропического и будем дом делать. Давай я здесь, я не хочу. Здесь. В смысле, я уже давно добываю. Ну, Эти! Как их там? Леопарды или как их там? Панды. Панды. Пушки, панды! А, эти! Это какой то дивыживание, Вайлкрафт! Это угарный ролик! Пока что ничего не видится, что прям... Посмотри назад! Посмотри назад! давай короче, вниз копаться! Короче, пока внизу поживем! да да да да да да да да да да да ты же хочешь сказать, мы вокруг здесь были? <смех> Давай, Давай копайся. Ты там, Файки, а, у тебя есть камень? А уголь? И у тебя камень, а у тебя палки и уголь есть? <смех> да уйди ты, дебильный! Извините. Вс, а Что ж на ты добыл уголь? Да! Вот, видишь, ноут... затяпал. А, да. Всё, ребят, покороче, покороче. Брак... А у меня тоже три факела. Сейчас тебя убьют. Ну, в принципе, в принципе. Этого нам. У меня будет. еще. Ну, у меня есть, короче. Ну, мы, мы, короче, неплохо с тобой разбираем. У меня, разминулся. короче, есть один стак э, и девять. 9... Че один стак? Один стак и девять досок. А. Ну, в принципе, каморку маленькую можно поставить. Дать ему? Да, Тимур? Да. Давай отсюда потом выберемся. Прикольно. Вообще, а прикушай? А ты а... знаешь а, а что Уди. Крипер даже в метре как взрывает тебя, даже больше метра. Нет. Да? Нет. Да. Он а далеко очень взрывает. Он же мощный Крипер. Может быть, этот новый. Ну как, не новый Крипер, а этот Крипер. Я так объясняю, странно, да? этот, короче, крипер, знаешь, который, вот этот, заряженный, вот. Да я знаю, о. И он взрывает на пару метров тебя, вот понимаешь? Это редкость, Это если у него только молния ударила, тогда нахрена. Ну тогда нахрена ты вот... А сейчас его нету пока что, да? Это мы, по мы же играем на сложности, понимаешь? На сложности сложно. Сейчас я кое-что сделаю. Ой. А смотри, что я здесь сделал, здесь хватит. <социт> <социт> а, хватит. А сырешко я сделал. Смотри, что я сделал, что я сделал. Была бы булочка. А, а, а, а арбуз можно жарить. <социт> <социт> <социт> Нет, нельзя. <социт> <социт> Зато можно сырую говядину, сырую говядину. Ну давай, я сейчас засуну. Давай, засовывай сырую говядину. Да. Ну, засуну. И вот. О, так то уж Она тебе одна мне. Да, все считаем. Все честно. Все, ребят, сейчас, ребят, подождите. Все, я Дима свою забрал и сейчас я свою заберу. Все, теперь я себе заберу. у нас год еще даже не потратился, сколько мы раз бегали. Ну ты мина. Согласен с тобой был. Так, что блин Но... подлагивает такое чувство, что где-то Спасибо, кстати, за печку. Еще раз спасибо за печку ха-ха-ха знаешь? А, не на бочку! не не не надо. А то я сейчас умру. Ну и что? Я тебе сейчас дам, ну и что? <сёк> у меня 20 фпс. А у тебя? А, а, у меня... Я не беру. Вот тут, если что, вверху. А, а фпс? 5, 2 и двадцать 21, 20. Короче, так непонятно, надо уменьшать. Я рискован. Пока, Димон. Пока, Димон, Димон. Демон. А! Где чё? Зомби! Тут кстати крипер взорвался. Ну хлебус. Слышь, ты вода хлебус. А ты автобус. Автобус, ты понял? А, там... а ты, а ты вертолёв. Да подожай! Нас подорвали. Валим! Это крипер железный! Ты, ты, ты, ты, ты, ты... Вали! За мной беги. Ага. Тимур, за мной. А И я... А да, я... Ты... А да что ты пищишь, как маленькая девка? Я тебе сейчас давали. маленькой... <с>? А, нормально, отстань, отстань! Эдермен! Я что-то на него да не. Ну спасай! Я сейчас умру! Зомби-убийца зомби! Убийца зомби! Все, ребята, захватило! Тимур, меня. ты где? Телепортнись! О, ко мне скелет, стреляет. Так, я не оператор! Кримпер! Еман, тут зомби-пу-пу! Пол... Ой, это скелет! Пол золотой брони! Охренеть! Ты где? Телепортнись! Сам себе оператор! Я не оператор! Ну сам себе сделай! Как, если ты оператор, только ты ему! Я буду. Йендермен, Йендермен, Кипер. Он Кипер. опасный тоже, Эндермен. Да если на него посмотреть, это страшно, понимаешь? Нет. Там Крипер, я хочу поиспытать на него. Выходи на песок. Ты заметил, меня вообще никто не... О, Выходи на Кто песок. Кто меня... А, отстой, скелет. Ни хрена себе. Симур, выходи вот сюда, на песок. Клис, опим с очарованной золотой дрони, ведьма. Меня паук не трогает. А нет. Знаешь, у меня тут а, зомби в зачарованной броне. Ой, отстань, отстань, отстань. Да я сам тут спасаюсь. Куда, блин, зря. Ты, выходи на песок. Я, я иду как раз сюда. Я на песке. Я тоже. А... Иди сюда, паук. Хлюб. Похлюб. Я пытаюсь обижать весь остров. А оставайся на месте. Привет, зомби! Я тебя нашел. У меня... У тебя был скелет в одном шлеме зачарованный? Вообще да. В золотой. У меня вообще золотую броню зачарованный. отстаньте, отстаньте, отстаньте от меня. Отстаньте. Три зомби из одного появились, это нормально? Это ухренеть, это что за сложность такая-то? Здесь практически невозможно выжить. Не, практически. Там скелетобус. Там скелетобус. Паукобус меня такой. А где зомби-бобус? А скелепопус? Там скелет был почти в алмазной броне. Шапка. Алмаз. Я убежала от него уже. Не реально было он по почти в, завод, в за в алмазной броне. Но а только что. -то ш... Но там шапка только была. Алмаз? Да. Реально. Я без я без я без шуток. Я без сестр а? уже. стой, хрипир! Хрипир умирает. Давай убирай. на хрипер! Ой! О, полсердечка, почти полсердечка, полсердечка, я валю, я, я не переживу, ключи со на инвентаря, если сможешь, нет. Блин, блин, блин. Я, не я попуть хочу, ты меня бросаешь, да нет, я... Телепорт. а это очень, ай, остань, а телепор... одно сердечко, одно сердечко, одно сердечко, уплыви, сер... телепортируйся ко мне, а? И просто заросся под землю потом. Как... Да пуяж. Да, острова какого то Ты где, покажи. Я, я на наступ... нашем респауне. Хорошо. <глевый> Уже утро наступает. Откуда тут зомби жители? Откуда, если деревья в джунглях не бывает? А ты снимаешь? Да. Все, <связь> <связь> <я> сейчас <связь> Кого? Водохлебуса. Давай, ко мне перемещайся. Давай, ну чё, мне залагал? Си! Сиси! Ты Ну и что? Ну всё, я телепортуюсь. Телепортуюсь? Ну, телепортнуюсь. Все, вы перемещались. здорово! Ты охренел? Я не ожидал, Да ты офигел? Это наша из не а, по, только попробуй ну, мои вещи поднять. Ну я поднял, но я их выкину. А, а можно хотя бы одну обычку взять? Нет! Одну! У тебя их две! Набери! Дай мне хоть свои вещи забрать! Вот ты, блин, крыса! Я тебя там. Я не ожидал, что у тебя так мало хп, я думаю, ты уже Я говорю тебе! У меня осталось одно сердечко! Я думаю, ты отреденюсь, а ты свою кирку не Да, ну передай. А можно не съесть? Нет. А можно бамбук забрать? Нет. Да бамбук тебе не нужен. О, мясо да? Прости, Дима. Ну? Подожди. Ты обиделся на меня? <с> Палочку делал. -а -а. Сейчас я тебе ее кое-куда вставлю. Зато опыта получил мне нужно. Да не, я вещи твои не подбирал. Да? Да. Хорошо. Вот, посмотри. Я я Ничего Чай. ты не сделаешь. Вс, я тебя уплываю. Ладно, я тебе дарю меч. Ты мне большая другая. На тебе меч. Воду! Дима, он в воде плавает. И что? Меч? Ну ты пода, я тебя, я тебя просто там сел за то, что а ты мои вещи подобрал. Нет. Откуда у тебя два мяча нахрен? Да потому что я нечаянно я не заметил. Я вообще тебя уничтожил за... за то, что ты меня уничтожил. Я тебя случайно уничтожил. Я думал ты уже отриденился. Ладно, давай не будем об этом Замечтать? замечать. Свинка, свинка, Пепа. Пепа, свинка. Папа свин. Давай, короче, убывать отсюда. А реально, давай на мою лодку. Чертям собачьим. Все, давай, садись ко мне в водку. А черт не собачий? Вот я здесь, Дима. Да я как садись да? Все, давай, я тут. Дима, здесь лодку нету. О, мой скакун арабский. Да, офигел. <laughs> Сам скупка арабский. Скупка? ваш скакун? Как я сказал? А прикол мы сейчас опять? Эй! Скрипаши три вспомнил. А скоро скрипаши четыре летом выйдут. Ну почему летом? Завтра? Ты приуплыла на тот же остров, на котором мы сейчас выживуем. Да я знаю. Почка болит. Почка болит. Бедный Дима. Бочка болит. Я серьезно. Давай, У тебя есть уколы? Что-то ты назад плывешь. Что ты назад плывешь? Я плываю оттуда. Ты наоборот приближаешься. Да-да. А меня слышишь? Стоп. Ребята, извините, это у меня планшет упал. Да, Дим. Да. Что ты а что у меня тут ножки? Горошки валяются. <свист> <свист> Шаураню твой планшет. Шаураню твой планшет. Вы... <свист> ребята, ч ⁇ мы так долго плывем? А что ты на месте плывешь? В смысле? Прямо. Кумыс едячий. Не а, ребята, напишите в комментариях, кто пил кумыс. Я пью. Корабль! Где? Тут! Выйти из водки! Я вышел! Ой, я думала, это там. А это не корабль, это корабль. Пид это что Да из добу? Изумрудное железо! Это шла вас! Чика-чи-чик! Я умираю! Чувак! Чели! Там еще что-то осталось, а, Андрей. Подбери мои вещи. Обязательно. И телепортируйся ко мне. Я э, Даш. Стиви утонула в перегородке. Утонул! А в скобочках это может девушка. <свят> Все, телепортируйся. Ребят, извините чего а, железо ко мне путь и туча железо мое. А, а может одно тебе одно мне нет ну ладно ты жаден газета. а ты говядина тоже вот такая. а то соленый огурец а у тебя кстати мы лодку потеряли с тобой ой ты рукожопный я тебе сейчас дам рукожопный там данж там данж юморку и ул этот опыт пофиг я их нечемчен а мы можем карту клада найти Возможно. где то могут быть алмазы кстати у нас уже алмаз есть у меня алмазы а не алмазы ну а я че говорю все у меня заканчиваются эти пузырьки а у меня уже закончится ты за мной плывешь хоть? я на обратно на тот остров а я выйду вдаль может я найду какую нибудь Данж где? А муж корабль. А здесь? ты там что-то нашел в этом данче? А там сумка не была почему-то. Или он завален был. Короче, еди за мной. Едем, едем. в Соседнее село на дискотеке. Мы ролик будем заканчивать? Ну, не знаю. Ну давай, телепортируйся, вот я закончу. А сейчас, подожди быстрее! Переместиться кого? Стиви. Ай, Стив. Ай, Повезло. Я островок нашел. В смысле? А ты где? Это, это случайно не случайно не тот островок, где мы были? Ну где вот там я взорвался. Посвясли. Я тоже такой же настроен. А, пани, а, по а, пани. А это? Это где я? В воде я. Я не у тебя спрашивал. Да, это я на тот остров, где ты был. И а, будет. А как мне вылеза? Никак, наверное. А -а -а. Диму не обманешь. Ну да. Ты ж у нас заготливый. Умный вообще-то. Ну ладно, ладно. Пожалею внучку. Слышь, ты внучек, я стал один год. Не здорово. Ну да, я знаю, что мне 12, а тебе 13. Блин, это даже куда-то... А я уже давно тут, на островке. Какого фига ты там? что выбрался? А как? А, а ты мне хотя бы оставил, как выбраться? Почему? Ну ты АБДБДБУЧКА. А почему я не могу выбраться? Не а сесть? скажи АБДБДБУЧКА. Навер... Это зрителям, наверное, понравилось. АБДБДБУЧКА. Нет, а если мне понравилось? Ну, прикольно. А это ты его отбегаешь? Да. А, это ты его провогал. Ну, короче, я убегаю. Да ты охренел! А я? А мне на тебе Ладно, шучу. Ой, ребят, что-то присылалось мне. А, это ты Не бросайте внимания. Босяйте внимание. Обращайте. О, панда! Офигеть, как весело. Вообще-то это она редкая. Офигеть, я знаю. Панда, давай, делай это. Трахань. Ой, извините, ребята. Вырежь. Я не хочу в видеомейкер заходить. Ну Ладно, ребят, давайте мы будем уже так заканчивать в этой воде Пока, ребята Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Ну а с вами был я, Тимур Плей Про и Дива Как Плей Всем бай-бай